эй всем привет дорогие друзья за запас с вами каждого из вас люблю поднял приподнял и обнял ну вот продолжаем сбегать из рабства давай так вот а подожди давай-ка ты реальноальные рыбки покушаешь и сегодня ночью мы скорее всего избежим Но пока нужно еще чуть чуть больше скрытности прокачать чтобы не выхватить опять вот так вот в рифму, я сказал. Вот, убираем, короче, параметр холода. Ну, у нас перегруз, 5 А, не, это не перегруз от а травмы, это то, что живот немного выбит. Поэтому у нас режется немного раскрытость. Короче, как мы выйдем отсюда и избавимся от травм. У нас вообще все будет шикарно. Вот. Можно, конечно же. Так сделать еще. Немножко качать воровство. Так. Вытянем все это нафиг. Чуть-чуть воровство покачали. Все это дело полезное. А, пока бегаем. Сбегаем потом соседнее здание. Мы уже вообще пацаны на стиле, блин, короче, можем прям днем бегать. Но пока это, наверное, нам сбегать, по типа, сегодня днем. Будет все равно еще опасно, скажем так. Так, а... мы уже немного отъелись, уже. Мясо появилось. Не просто там кожу до кости. Нет, тихий как не получился. испарил у нас. Давай, все, сваливай отсюда. Ты, блядь, кто такой? Эти все равно нас видят. Где вообще? Я быстрее тебя, ты меня даже не догонишь. Давай, короче, зайду сюда. Так у нас опять голод уменьшается. Все, давай, что ты там делаешь, блять? Кандалы идут нафиг. может сбежать этого дядьки квартильного. Не, ну ладно, пока день. Скорее всего, запарит. Давай сюда переметнусь. Не, запалили Светлое пламя. Ножовка. Ну, тут еды нету. Ай, давай пока сюда, бедя. Заходи в клетку. Давай замок пока Да Нафиг идет отсюда? Не, тут нас вообще видно хорошо. Но стоять целым в как бы тоже не некомфо. Странно, что нас замечают. Но это опять же это травма живота, блин. Давай, избегай Или силу покачать, блять, еще. О! Давай, давай. Берем сейчас всякого шлака себе, блять, нахуй ну сюда зашел Ой, сила покачается за одну, потом сбросим все это. Перегруз 61%. один процент, нормасик. Мешаем перегруз таким образом. Ну, это тоже все держит нашу скрытность Но, скажем так, тренировки делают нас сильнее и более невосприимчивым к этому всему. Ну, перегруз, видите, был 61, сейчас 60. Можно было, конечно же, сразу качаться, это все дело. Сразу там, с перегрузом, там, все, ну, пантолов пойти наложить, я не знаю, там, еще чего-нибудь. Ну, типа, камон. Своей необходимости не было. сейчас короче наш наш перс опять похудеет. слушай мышь быстрее бегаем, да? давай короче ты от всего этого избавляешься. Кандалов там там техни всякой. убейди сюда давай на скрытности. ну все мы быстрее бегаем. тут хавчик наверное есть а, вот я ли рыбу вижу. Давай пока на второй этаж, беги сразу клетку. Надо взять, поднять мне, обнять. Давай, сбегай. Ты куда-то, блять, сразу на не сбежишь Короче, давай. На второй скорости. Свет на Блин выкидываю нафиг кандалы сюда? он ее съел, он ее съел давай наверх пока техники даже с ценами не могут пока что в этом и прикол собственно говоря, находится а, так но ну мне не надо что-то не выкупал и не надо количество. и нужны эти травмы чего-то у нас написать один как бы хотелось бы подкидиться побольше Оковы идут а, пока ко мне в инвентарь. Все. Бегаем, наслаждаемся перегрузом. Сейчас осталась что-нибудь подкерм. Еще какую-нибудь херню. Чтобы перегруза перегрузу 60%. Ну на нормасик. Короче, как прям вечер будет, мы все это дело выкинем. По корнера убираем На перегрузку уже 59%. Уже вечереет 8 часов 9 почти там день шестой заканчивается голод восстанавливается ну и теперь точно от голода не помрем можно прям бежать и бежать вот прям сейчас нам же интересно что там у соседей находится в здании на да? Давай сюда. О, седомный на бельет. Да. сюда валите. Не удался взлом. Что это за то за мера клетка какая-то? Вот три раза не попало. Петь, что ли, и даже формулу его выдали фига себе? У нас попрощаться, чтобы не оставлять свидетелей. А, это меня видит. Ч ⁇ давай, что там на низу у нас? Велиная рыба. Серьезно, запалили. Так, я, конечно, извиняюсь, давайте ка музыку и потише сделаю так вот что-то слишком уж прям очень громко выходит все все все все все все никуда я не сбегаю ничего брикет я вытяну чтобы они не, не стреляли внезапно нечаянно все давайте пацаны я пошел всем спасибо блять Uh -huh. Это можете себе оставить. Давай скрытно uh -huh. что тут еще есть. Еще инструменты, еще вяленную рыбу. Все, я попер отсюда. все давайте. Куда я хотел? Давай сначала сохранюсь. Почему он, блядь, не переименовывает? Из-за языка, который мне стоит, может быть. Ой, давай место. Вот единичка будет. Давай побежали. Даже без переодевания, без ничего. На второй ладно. В опасных местах может там. Все, проскочили. Блять, она а заметили за нами гонится, да? Но мы быстрее бежим. Так что, в принципе, не страшно. Сейчас они, они уже отстали от нас. Слушай, а что у нас по ловкости? А, параметры атлетика 28. Ну, вот слушай. Мы уже такие, блядь, реактивные. Уже такие, блин, прям бегуны. Атлеты. Все. Добро пожаловать свободный мир. Еда есть. Инструменты подтыли. Стоит, конечно, немного. Добро мы проживемся. Аптечка у нас там. Слушай, аптечки нету. Но это, конечно, такое себе, птички нету. Я прибежал в какую-то пойму. Скрытность, и скрытность. Скрытность не режется, но травма. травмы немного убирают. то ни перед кем не засветимся. Побегаем немного скрытности. Правда не знаю, качается она, при этом не качается. А -а -а, не, не качается. Так. Ну, через воду он плохо пока бегает. Плавает плохо. Скрытый лес. Я вообще хрен знаю, куда бежать. Что-то мне кажется, я вообще не набегу, да? и все нормально. Носу заладили. Ты кто? Кочевники. Говорить. Может, поговорим с кочевником. Только козлы. А, ага, ну козловку отдает. Мне козлы не нужно а, давай пошли. Дальше. Смотрим, что у нас там есть. Кто у нас тут? Людоеды. пта. Давай-ка скали блять. Против людоедов. И тут железные листы лежат. Книга какая-то. Ну, все, на продажу купили. отдохнем, подхилимся, блядь. Что-то я какое-то неправильное направление, блин, выбрал. Пошел к вообще. Вообще, ладно, по дороге отхилится, я думаю. Никто его запалить не должен. Да и бегает он, в принципе, быстро. Когда, на перевес, да, у него? Перегруз, 0%. Да ладно. А сколько вы весите? КГ. Стоимость... Ну, кстати, стоимость низкая. Железные листы. Я думал, подороже будет стоить. Инструменты тоже не особо дорогие. Книга дорогая, но она возьмет нужна для исследований. Но скрытность у нас прям вообще. как рано. Короче, опять бежим через землю святой нации. Нормальных поселений где здесь не нашел. Нужно найти какое-нибудь нейтральное поселение. Награда 91 тысяча. Давай сюда а чё ты встал типа не знаешь как сюда добраться или что так мы нашли какую-то святую ферму это стопудово опять же эти фанатики а -а -а -а. Так, мне наверное надо двигать куда-то отсюда сюда давай я не знаю побежимся вокруг Хотя за нас 90 косарей уже платят. Бегаем, скажем так, места нашего побега. В принципе, конечно, можно с кем-нибудь и Найти только каких-нибудь голодных бандитов. ну все будет и все. И пошло-поехало. Руины. М -м -м. Ну, скорее всего, там просто лдут, там какой-нибудь хрень лежит, я не знаю. Я вообще по-хорошему вот помню, где-то тут находится неподалеку хаб. От этого вот места, где мы начинали. Это побежишь к быстрее. У нас по атлетике. Параметры Атлетика 32. Ну, я думаю, в принципе, нас уже никто не догонит. Ой-ой-ой. Здесь у нас кто? Голодные бандиты против святая нация. Бля. Ага. понаблюдаем. Ну или давай, может, мешаемся. Сейчас мне опять куда выбьют. это побегу отсюда. Давай без скрытности. Вс вам не догоните догоните блять, гонятся за мне за мной все гонятся за мною все шлифт медицину там какой-нибудь у вас было полутать было бы неплохо Слушай, а ты быстро бегаешь, я тебе скажу так. Вот, подожди, это кто это? Голодный бандит? Изгой Святой из Нации. Блин, под мне тоже нечем И они меня видят причем. А у меня просили что хавка закончилась вроде не закончилась мед это аптечку надо найти давай хоть какую то одежду раздобуду оружие не хочу брать сколько ты стоишь О, а стоит то ну неплохо самая дешевая тебе отдам вот это вот забирай заберу твой арбалет вот так уж и быть я тоже заберу а давай что у тебя есть арбалет ну слушай арбалет арбалет выгодно продавать стоимость при продаже блядь. И так низкая Сколько болты стоят? Что, болты повыгоднее, что ли? Палки твои, сколько стоит? Вообще ничего не стоит. Ой. Давай так. Ничего, хило, никого нету. А, погнали дальше. Хап тогда получать он на низу где-то должен быть. Ну, по кругу все я бегу. Смысла уже скрываться нету. Если он сам дохилится. Мне реально пока без общества смысла выступать нету. Пошел экшенчик, да? в отличие от первых двух серий, да? Ну, святые фермы, святые фермы. Ну да, мне сто надо было бежать когда то вот первый раз, куда-то вот сюда. Я сейчас просто хожу тут по хубу. Хотя мог бы сразу. Блин, давайте сразу сюда побежим. Потому что мне кажется, что где-то хаб, где-то он, вот, вот тут вот, по-моему, находится. Либо тут, либо вот ниже. Вот точно не помню. Играл Кенш там давно уже. Сейчас он там добежит, блин, на третьей скорости. во второй смысла не вижу. Кто там, блядь, что там? Кто там шел? Кто вы, пацаны? Святая нация, да? Светая нация идет. Слушай, мы ну если нас там тот -то чел догонял, то. Ну, слушай, пофиг. Ладно, качаемся, качаемся. Крепость 13 есть. Параметр, что у нас по 233 качается ну, значит все должно быть хорошо да ну, они тоже должны быть быстрые чтобы убегать от них всех хотя странно знаете что то что когда я там сидел в рабстве короче так раников избегал прям вообще лихо от этих блин хрен сбежишь о смотрите блять догоняет уже давайте менее ценное выкидываем что у нас тут режет скрытное сопротивление дробящему. Так, это ничего не режет. Ух, вес. 6 килограмм стоит при продаже. Херню. Просто надо избавиться от перегруза, получается. перегруза 0. Все, сразу отлетаем от них. Бегу в хап. Так, от этих говняков уже оторвался. Так, более только жалко. Ну вот, сразу налетели. А что тут за город, блядь? Святая ферма, блядь. О -о -о -о. Ну, пошли ниже, что ли, блин? Я тебя, тебя выхватил. Мне хочется избавиться от этих без уже. Скорее. Но они меня не догоняют. Владих к ним туда пытается, но мне тоже не догоняет. Он пытается ударить, но не получается у него. Ну все, мы оторвались от них. толпу так бежать. Не надо, блять, Нет, смотрите, это хрен догоняет нас. Ну все, отстал. Ну почти отстал. О, голодные бандиты, господа. Смотрите, а у вас там траблы. Все. Стопка топку, блять, а у меня не снимается, короче, добавшего типа беглый раб, блин, вот не помню, чей это город стопка. Слушай, не, я кажется помню, стопка это тоже эти, блин. Ах, святая нация. мне даже силки нету. То вы, блять. Беглый слуга из Голи Святой нации. Короче, у них даже шансов нету. Блин, от нас? Блин, жалко я, короче, те бинтов не взял, блин. Так бы было бы все гораздо проще. Святые шахты блять. Нахрен мне ваши святые шахты надо хап искать. Опять, ну тоже был где-то неподалеку. Давай дальше сюда сбегаю. Да, ребят, давайте будем честными. У вас шансов нету. Я тут бегун тут блин, от Бога. Отлетик от 37. Их меня догоните. А еду подъедает, у меня там рыба осталось только. Ну, не зря натырил, блин, потому что такие походы, они гарантированно, скажем так, отнимут еду. Знал бы еще локацию, где это находится. Улей. Улей мне подойдет. Вполне. Они сейчас кислота будут разъедать, да? Что, кислотные дожди? А там магазин протезов. Тут у нас что? Просто торговля, да? Давай сюда. Где там есть кое-что на продажу. Uh, так давай торговать так отлично. Что можно у тебя купить? М -м -м, рыбку. Ну ладно, пока мне надо особо. не бы хилочку у тебя взять какой-нибудь пинтик там. Есть? Нет у тебя ничего, приятель. О, у тебя есть кое-что, что мне надо. Значит, поступим с тобой так: немножко обворовывают тебя. Если ты не возражаешь, блять, возражает. Это у нас протезер. Блять, я купил бы с удовольствием. но ну и без скрытности, забегу сюда. Сейчас мясо там залутаем с этих. ой ой ой ой, -ой пацаны. А что у вас тут? Гануть можно. Ну хилок у тебя нету, да? Хилок у тебя нету. Э -э, дай как горил отберу. Сейчас деньги появятся. Давай я быстренько все это продам. Думаю, пофиг робототехнику, все равно купит выгодно. Деньги появятся. А -а -а, где торговец? Где торговец? Не, не ты. О, ты. вот так вот уже полтора косаря есть все, пацаны спасибо так а мясо подожди мне там не было этих горила не было все давай куда туда где-то там торговец все замечательно ну что ребят давайте-ка мы эту серию завершим как считаете с вами был Зазепа. Всех люблю. Целую. Ребят, подписывайтесь, лайкосики, ставьте комментарии. Все дела обязательно все прочту. Вечу. Вот. Ну и увидимся в следующей серии. Всем пока.